Перестал работать я девайс Panasonic DVD-плеер S2, обычно. Вообще у меня легкая рука с точки зрения ремонта, разобрал, собрал, заработал или разобрал, просто как-то быстро нашел неисправность или угадал, где она, хрен его знает. Собрал, работает, но в этой ситуации мне не повезло. Разобрал, неисправность не нашел, почитал в интернете, что может быть неисправно, собрал, не работает. Но, ну, если интересно, посмотрите, что внутри этой конструкции. Кино Это DVD-плеер Panasonic S2 мне, к сожалению, не поддался. Очень часто в таких э, устройствах выгорают просто предохранители. Вот он, предохранитель. Но в данной ситуации предохранитель здесь нормальный, напряжение <coughs> подается. При включении даже какой-то свист слышно такой, что схемы запустились. Но зараза работать не хочет. И никаких внешне сгоревших элементов явно в явном виде я не вижу. Конечно, посмотреть вот тут что у нас. Вроде все целое. Вроде все целое. Но эти микросхемки меллые вообще непонятно, для чего они. В общем, раньше хорошо было. Была принципиальная схема. Смотрел, кнулся куда нужно. И все. И нашел неисправность. А сейчас, блин, все это одноразовое. Ну, и стоил он около 1000 рублей. Так что, в принципе, наверное, не так жалко. Хотя, возможно, что-то здесь еще работает. Вот интересно, сделан. В Китае. Покажу заднюю панель. Вот полностью название. В общем, не повезло мне с этим девайсом, не повезло. А так хотелось установить. Правда, мне DVD-плеер этот уже по факту вроде как и не нужен. Но не могу я спокойно относиться к тому, что какая-то техника лежит, сломана и не работает. Хочется разобрать, программу максимум починить, программу минимум, посмотреть, как это устроено. У вас что-то так хочется сказать, будет у вас что-то сломано, приносите мне в ремонт или посмотреть, как оно там внутри устроено. Что мы здесь видим? Сам привод, индикатор. Покажем его с этой стороны. Интересно, как он там выглядит. Вот, с циферками. Это плата управления девайсом. Она отдельно поднимается. И, соответственно, основная плата, на которой практически ничего нет. За исключение вот всяких маленьких таких микросхемок. И вот какая-то пластмассина у меня отвалилась. Сейчас надо искать. Вот такая вот, а сейчас надо искать оттуда Причем остаются всегда запчасти понятно, что это микросхема обеспечения вывода сигнала блин, что тут чинить, непонятно, непонятно можно было, конечно, так разобранный выкинуть, но не, не могу, надо все в порядок провести вот два элемента, которые крепят плату здесь у нее разъем вот еще места где нижняя плата крепится вот сейчас поставим заднюю панель переднюю крышечку верхнюю крышку и не знаю на помойку отнести или в авито на запчасти продать Ну вот передняя панелька уже установлена задние тоже осталось только одну крышку Сейчас мы на всякий случай. Ай, зараза Примагнитилось. На всякий случай включим. Кстати, вот очень удобно использовать магнитные держатели для того, чтобы не потерять винты. Сейчас мы еще раз включим. Посмотрим, как оно заведется или нет. Вот здесь что-то сейчас заурчит. Да, слышно, что что-то щелкнуло, но включаться устройство не хочет. Не поленился я залезть в форум и, скорее всего, не неисправность вот в этом блоке. Какой-то на импульсный модулятор питания или что, в общем, он не заводится. Сюда напряжение не поступает и, соответственно, питания на всю плату нет. В общем, что-то здесь надо чинить, блин что-то надо чинить что непонятно поэтому соберем подарим кому-нибудь выкинем или продадим за 100 рублей